Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Наступила осень, и конкурсы на канале повалили один за одним. Не успел закончиться один, я объявляю следующий конкурс. На этот раз спонсором призов выступает Самура, поэтому задание будет для вас, желающих участвовать в конкурсе, посложнее. У вас должен быть Инстаграм, и вы в Инстаграме должны быть подписаны сразу на три аккаунта – один мой, Дмитрий Фреско, и два аккаунта Самуры. Конкурс будет длиться 10 дней, то есть у вас всего 10 дней, чтобы подписаться на эти аккаунты. Розыгрыш будет проведен по возвращению в Испанию 25 украину, 26 числа. Участвуйте. Разыгрываются, я не сказал, три набора ножей Самура Гольф. Сразу три набора. Классные ножи и классные наборы. Участвуйте и удачи вам. Спасибо.